Сейчас я вам покажу, как сделать сыроедные конфеты. Делаются очень просто. Для этого вам нужно будет урюк, необработанный, настоящий, потому что бывают такие маленькие сушеные, а они идут обработанные. Их ни в коем случае не покупайте. Вот он такой темный, большой и красный урюк, для, чтобы разнообразить немножечко наши конфеты. Изюм я взяла без косточек вот такой черный. Нужен будет мед. И грецкий орешек. Сейчас я промою орешки и замочу сухофрукты на 30 минут в холодной воде. Ну вот прошло полчаса. Они стали такие мягонькие. Изюм тоже мягкий. Берем урюк. Он идет без косточки, поэтому есть кармашек. И в этот кармашек нужно сложить изюм черный. Немножко меда. Заполняя внутренность, у нас получается такой объемный урк. И туда добавляем орешек. Получается вот такая конфета большая. Также берем финик и туда добавляем несколько изюмин и вставляем орешек. Получились вот такие вкусные сыроедные конфеты, которые намного вкуснее и полезнее простых. Напомню, вот это урюк темный, вот это красный, этот сделан из фиников. Мед сюда не квали, потому что финики очень сладкие. Такие конфеты хорошо сохранятся целый месяц в холодильнике. Можно будет сделать из чернослива, точно так же. Приятного аппетита! И подписывайтесь на канал!